Расскажу историю, через которую много станет ясным. Приезжаю в один город, и ко мне приходит классная женщина, где-то 32-33 года, с деньгами все в порядке, работает, работа хорошо. Ну, естественно, вопрос ко мне вот такой, не могу выйти замуж, хотя классно, все, все при ней. Все. А я приехал, это было у меня такой был приезд, я работал по одной задаче, и я там приехал на месяц. Я говорю, давай проведем эксперимент. В течение этого месяца ты выйдешь замуж. Но! Одно условие. Ты будешь делать все, что я говорю. Готово? Месяц. вот месяц. Конечно, готово. И игра стоит свечи. Хорошо. Ты должна каждый вечер мне звонить и рассказывать, что с тобой происходит. И дальше я буду говорить, что делать в этой ситуации там, и так далее на следующий день. Мы с ней пообщались, ну, немножко ее причесал, э, там, ну, какие-то там вопросы легкие там убрали, чтобы, ну, совсем уж те тараканы, которые бегали на поверхности, мы их убрали, остались более глубокие, и все. Говорю, все. В общем, вечером звони, звонит Антон Александрович. Мне встретился наркоман, подошел ко мне, а я четко вижу таких людей, и начал мне там комплименты там прочее, вот, но я помню вас, что ничего не делать без моего благословения, я не стала, он там назначил завтра встречу там прочее, я не стала его посылать далеко, я говорю, завтра с Ним обязательно встречаться. Причем встречаться и поговорить по-хорошему, по-доброму. Поговорить с Ним так, с такой любовью и уважением, с которой, наверное, к Нему никто не обращался в жизни. Ну, хотя бы в последнее время с уважением и любовью к этой личности, к этому человеку. Ведь он наркоманом стал из-за того, что он без любви жил той, которая нужна ему без женской любви. Там, возможно, мама его придавила, но ну, чаще всего через избыточное материнство появляется наркомания. А женщины, ему никогда не было такой женщины рядом, ни мать, ни другие женщины, которые бы вот так уважительно с любовью с ним поговорили. Попробуй с ним поговори По Вечером звонит, говорит, Антон Александрович, что мне дальше-то делать? Он так ожил, он так все рассвел и прочее, прочее. Встречайся еще раз. Но скажи, что ты э, уезжаешь э, в командировку там и так далее, что завтра вот... То есть скажи, что вот сейчас вот я уезжаю там и так далее. То есть, выйди из этих из этих отношений. Ну, там, я сейчас не помню детали, но суть поняла. То есть, ей нужно уже, все, выйти из этих отношений. Вечер звонит, говорит, ну, все. Он, говорит, вообще другой, у него глаза другие, все, все. Ну, замечательно, говорит. Живи дальше. На следующий раз вечером звонит, говорит, алкоголик привязался. Явно не мой формат, потому что я алкоголиков вообще терпеть не могу. Потому что у меня отец пил, там, в общем, такое, говорит, это для меня вообще трэш, общаться с алкоголиком. Я говорю, общаться надо. Красавица, общаться. Учить общаться с этим человеком. Он тоже лишен любви. Он тоже, в общем, то, то-то-то, то-то-то настроил ее на то, чтобы она приняла этого мужчину, этого мужчину, который опустился который алкоголик уже, то есть это уже больной, больной человек, чтобы она приняла и поняла, и попыталась ему что-то сказать. Звонит вечером, говорит, он завтра хочет встретиться. Я говорю, хорошо, встречайся, пообщайся, а потом пригласи его в театр. Или в музей. Или скажи, завтра встретимся и пойдем в музей или в театр. Сказала, все, он и ушел. Это все-таки не музейный человек. Вот. Не буду долго рассказывать. На протяжении еще, еще там нескольких вот недель она познакомилась где-то около десятка мужчин. Знакомилась, правильно строила отношения, проживала какие-то важные, важные части своей личности. И в конце концов она выросла на это. За месяц, даже меньше, чем за месяц. И на последней неделе она встретила мужчину, стоматолога, который только что развелся там, находился в таком трансовом состоянии, и уже через несколько месяцев они мне сообщили, что они женились и так далее, и так далее. Все. Она, считайте, за месяц. Нашла свою мужчину и вышла замуж. Для чего я это рассказал? Это самый короткий путь. Максимально принять мужчин, начиная с отца. Первое, что нужно, у кого есть проблемы с мужчинами, ну, не только э, не могу выйти замуж, но и вообще проблемы с мужчинами, уже с мужем там, ну, обязательно посмотрите на свои отношения с отцом. Начните с отцов. У кого есть хоть какая-то бяка в отношениях с отцом, эта бяка обязательно вырастет большую проблему с мужчинами. Или мужчина будет не тот, и всю жизнь будет тебя прессовать. Первый мужчина должен быть – это отец. С ним надо разобраться. И вот те тараканы на поверхности, я как раз женщиной... Это вопрос с отцом, чтобы у нее немножко хоть прояснилось, а то отца на отца обижалась, там прочее. То есть вот это надо убрать полностью. Кому это трудно, у меня есть достаточно всяких материалов на эту тему. Обязательно, вот всем здесь присутствующим, просто обязательно посмотрите видеокнигу «Новая правда об отцах». Она есть на моем сайте. Начните с этого. Начните видеть, понимать, ценить мужчин. Внутренне отнеситесь уважительно, с благодарностью к тем мужчинам, которые были в вашей жизни. то что каждый из них вам что-то давал, какой-то урок, давал какой-то опыт для проживания, чтобы вы стали другой. А вы этого не ценили, вы этого не поняли и вы вынесли обиды, и так далее, и так далее. Вот это надо убрать. Надо понимать, что мужчина всегда приходит, если он что-то делает для вас не так, как вам хочется, это говорит о том, что он вам показывает то больное место, ту нерешенную задачу, которую, у вас, которую вам надо решить. И обижаться на него нет смысла. Он за этим пришел, ему в голову вдолбили такое поведение, такие мысли, чтобы вас научить. За что же на него обижаться, если он вам показывает ваши проблемы? Ему же тоже от этого не сладко, потому что вы же ему потом не медом мажете же его после того, как он вам проблему сделает. Вы же на него такое накатите, ему это тоже нехорошо. Ну вот, такой ответ.